В истории человечества есть величайшие сооружения, которые будоражат разумы и гигантскими размерами и ошеломляющей красотой. И красивые истории создания. Это великая китайская стена, пирамиды Гизы, храм Таджмахал Есть и очень загадочные колоссальные сооружения, построенные неизвестным образом, а некоторые с непонятными целями. Это такие, как Стоунхендж. Город Инков, Мачу-Пикчу или те же самые дольмены на Кавказе. Все это очень древние и великие сооружения. Их объединяет одно – тяга человеку к познанию, единение с природой, созидание. Вот и в Калмыкии за последние 30 лет тоже строились и строятся крупные объекты. Особняком стоит, конечно, наш великолепный Хурул которые возводили всем обществом, каждый вносил лепту. Я тоже посылал работать безвозмездно строительную технику, делился строительными материалами, как и многие предприниматели. Думаю, что многие грехи спишутся всем. Но я хочу рассказать о других объектах с большой сметной стоимостью. Строились они за последние 30 лет, правда, во славу чего и зачем, тоже та еще загадка. Ну вот, город Шахмат Сити Чесс. Левокумский водовод, ветровая электростанция в поселке Песчаный, откормочный комплекс «Богачунос», Киченеровский мясокомбинат и Листинское водохранилище. Много писалось об этих объектах, но все же вкратце опишу свое мнение о каждом. Первый Сети Чес» построен к шахматной олимпиаде 1998 -го года. Придуманное Илюмжиновым в угоду его личным амбициям. Строилось на офшорные деньги, большое количество строителей оказалось без должной их труда. Ныне это гостиничный городок с постепенно разрушающимся дворцом шахмат и коттеджами, использующимися в качестве арендных площадей. Второе. Левокумский водовод, знаменитый, строился в целях вводнения Экибурульского и, и приютницких районов. И увеличение водного потока в листу включает в себя 6 станций подъема и водовод более 200 км длиной. В процессе прокачки вода поднимается на 200 метров вверх, да и листы. Эксплуатация водовода потребует огромного количества электрической энергии, настолько много, что тариф на прокачку 1 кубометра приблизится к 200 рублям. В конце концов выяснилось, что вода в Левокумском месторождении вредна для здоровья и ее необходимо очищать. Так что, на мой взгляд, решение по водоводу надо отложить до окончания ремонта Чагарайской плотины. Третье. Ветровую электростанцию в Песчаном строила чешская компания Falcon Capital. Компания это известна с из по незаниженным ценам долгов Российской Федерации и затем дальнейшую продажу или выгодную эксплуатацию этих долгов. В нашем случае за постройку ветровых электрогенераторов им... Были переданы электрические сети города и листа. В настоящее время образованная тогда компания Каламанергаком обанкрочена. Городские муниципальные сети отошли к Морская Юга. Ветряки стоят. Четвертое. Откормочный комплекс Богаченосе был сдан в первый же год руководству республики Орловым Алексеем Маратовичем. Сметная стоимость объекта была обозначена в 750 миллионов рублей. Содержаться должно было пять тысяч голов. Крупной рогатого скота. Высокая сметная стоимость объясняется программой Минсихоза э, Российской Федерации, по которой 50% затраченных на объект подлежало возврату застройщику. Стало быть, 375 миллионов рублей. На данный момент откормочник не работает, да и откуда взяться кормам на 5000 голов крупно-рогатого скота. Пятое. Киченеровский мясокомбинат. Строился в степи далеко от Kitchener компании Бифарт под руководством госпожи Битько. Акционерное общество Россельхозбанк выдал миллиардный кредит. Плюс, по слухам, были вкачаны деньги фонда развития Калмыкии, образованного на деньгах Якобашвили. Это бизнесмен, который заплатил единовременно в бюджет Калмыки налог от продажи акций Вимбельдан. Кстати, вокруг этого уплаченного налога та еще грязная история. Так вот... Построенный комплекс ну, никак не тянет на потраченные суммы. Возбуждено уголовное дело, но пока тихо. Сам же мясокомбинат, где должен был брать, где должен был брать на забои такое неимоверное количество скота, не ясно. На ум приходит только вариант с просроченной бразильской, к примеру, говядиной и выдачей ее за продукцию калмыцкого мясокомбината. Шестое. илисинское водохранилище. В принципе, нужный в нашей безводной степи накопитель пресной воды, но работа местных органов власти настолько топорная, что нужный объект стал обузой. В начале администрация Орлова заставила взять подрядчика, совершенно не готового к такому виду работ. Сами же обескровили его поборами и откатами, кинули субподрядные организации с оплатой, об использовании воды из накопителя забыли. То есть местная власть должна была выполнить хотя бы проект по использованию воды. В итоге Федеральное агентство водных ресурсов вполне резонно законсервировало стройку. Можно еще вспомнить мясокомбинат Волманцева, болгарскую мельницу на элеваторе, завод мониторов и так далее. И так далее. Все стройки объединяет безудержная коррупция, раздербанивание бюджетных средств, личные амбиции руководителей. Но есть еще одно, что делает стройки неимоверно похожими, как близнецы, хотя эти объекты из совершенно разных областей. Имя этому обстоятельству неэффективность. Именно неэффективность показывает, что движущей силой этих строек было его величество откат. Ради откатов выбивались деньги, писались программы, а ненужность... О нужности и эффективной эксплуатации не задумывались. Так делали вид для СМИ. Получается, что все эти 30 лет система работала на рост благосостояния класса чиновников и возвращение населения. Когда люди, в особенности молодежь, видели собственными глазами, что не нужно работать, получать знания и опыт, а надо просто влезть в кресло любыми путями и будет тебе счастье. Но пришло время. Система, замешанная на коррупции, рушится. Система ест саму себя. Принимаются абсурдные решения, как кадровые, так и экономические. Уровень служащих среднего и высшего звена не выдерживает никакой критики. Практически отсутствуют специалисты прикладных профессий. Рушится инфраструктура. Долго, долго ли мы так продержимся? Думаю, что недолго. Представьте жуткую централизацию вашего организма. Всеми процессами, например, управляет кора головного мозга. Она управляет всеми процессами вместо мозжечка и спинного мозга. С силой вашей мысли осуществляются все реф реф рефлекторные функции, начиная от перелистатики кишечника, ходьбы и заканчивая сердцебиением. Попробуйте так, долго проживете? Вот и в российской экономике всем управляет Кремль. Регионы только ждут команд, сами лишены большинства управленческих функций. Рыночных отношений практически нет. В последнее время начали, наконец, хотя бы говорить о реальном секторе экономики, но механизмов в нашей республике для этого нет. На днях я был в Министерстве экономики. Вроде бы договорились о создании агротехнопарка, но оказалось, что технопарк будут создавать в 2023 году. Да и пускать в резиденты будут только на правах аренды площадей. Чиновников, похоже... Отсутствует понимание свободного рынка. Нам что, не кушать до 2023 года? Такие дальние сроки говорят только о нежелании работать, о спокойном существовании на должные оклады. А ведь снабжение экономики деньгами в необходимом количестве одна из главных функций государства. Но все же надеюсь, что мы сами сможем создать частный технопарк как точку развития, как площадку для привлечения инвестиций. Ну а нынешняя региональная власть такие цели себе не ставит. У них работа движется по старым канонам. Неэффективные программы и проекты, привлечение бюджетных средств и осваивание их через подконтрольные бизнес-структуры. Менять что-либо им смысла нет. Так что через неделю выбора. Они, конечно, не изменят в одночасье ситуацию, но эти выборы могут показать, что население уже хочет самой решать проблемы, хочет показать свое неудовольствие создавшимся положением вещей. За прошедшие 30 лет мир изменился, прошло как минимум две технологические революции, появилась сотовая связь, в жизнь прочно ворвался интернет. От аналоговых приборов мы перешли на цифровые. Быстродействие увеличилось в миллионы раз. А в России межличностные, производственные, общественные отношения остались на уровне 20 века, причем середины. Это однозначно конфликт, который приведет к смене общественных формаций. Мировая экономика меняется. Тут еще криптовалюта и блокчейн наступают. Если перестраиваться, все это выльется в полно масштабнейший Кризис и политический, и экономический. Зачем я все это говорю? Дело в том, чтобы нам всем устоять в этом будущем шторме, нам нужно создать устойчивую, эффективную модель экономики с большой долей самостоятельности. Не путать с независимостью. У нас все для этого есть, а выстраивать необходимо уже сейчас. Пока что местные власти превалируют инфантилизм и непонимание ситуации. Хотя есть те, кто понимает, но их мало. Хочется ругаться и критиковать, но это необходимо. Времени все меньше, поэтому нам надо быстрее консолидироваться, ставить общие задачи и решать их. Вместе мы победим и выстоим. Нам надо показать, что общество крайне недовольно.